Здравствуйте, сегодня 29 июня 2017 года, программа новости Костромы и не только, на канале субъективное мнение иретических людей. Как всегда я подчеркиваю, что на нашем канале высказываются только сугубо субъективное мнение, то есть мнение, которое пропущено через наш интеллект, через наше сознание, через наш опыт и знания, мы, которыми мы обладаем, и оно всегда еретично, то есть это мнение отличается от, так скажем, мнения ядра общества. Это мнение, безусловно, еретично, и безусловно, в этом есть особая необходимость, потому что если посмотреть на наше общество, то там очень много проблем, проблемы, связанные с взаимодействием между людьми, проблемы, связаны с взаимодействием между человеком и природой. То есть понятно, что общество находится не в лучшем положении, сейчас как никогда обществу требуется именно еретичное мнение, то есть мнение, которое могут указать какой-то другой путь, какое-то другое направление, а общество, в общем-то, примет решение идти ему по этому направлению или нет. Так, ну что у нас? Главная новость города Костромы. Это предстоящий капитальный ремонт единственного автомобильного моста через реку Волга. То есть, есть железнодорожный мост, который построен, по-моему, в 1936 году. Который до сих пор отлично функционирует, но понятно, что нагрузка у него сведена к минимуму ежедневно транспорт не так часто ходит по этому мосту, учитывая, что станция Кострома, это, в общем-то, дупиковая станция сейчас. А вот автомобильный или автомобильно-пешеходный мост города Костромы требует немедленного капитального ремонта. Вывод о том, что он находится в предаварийном состоянии, был сделан на основании вывода комиссии, ну и сами жители города Костромая и все, кому приходится ездить по этому мосту, говорят о том, что когда вы проезжаете по этому мосту и рядом с вами проходит, например, тяжелая фура, мост начинает вибрировать. То есть ощущаются какие-то движения в конструкции самого моста. Как нам сообщили, были выделены средства 700. Миллионов рублей. И власть города в лице, в том числе и глава администрации города Кострома, официально заявили, что ремонт будет начат с 1 июля, с 26 июля движение по мосту будет ограничено. Ну вот вдруг пятницу 23 июня 2016 года 2017 года уже до да, уже 2017 не высокосный. 23 июня в пятницу наем заявляет о том что мост закрываться не будет вот так вот это все равно что мы долго-долго готовились к какому-нибудь событию пригласили всех своих друзей и родственников на какую-нибудь свадьбу или юбилей и накануне этого события объявляю, что извините, ребята, у нас ничего не готово. А как было озвучено, не готово что? Не заключен договор с подрядчиком. Подрядчик это тот, кто выполняет работы тому, кому платят деньги за выполненные работы по капитальному ремонту моста. То есть не привлечены, не привлечена никакая организация, не заключен с ней договор. Соответственно, ни техника, ни люди не готовы начать ремонт моста. И Ситников, губернатор города, губернатор области Костромской, заявляет, что перекрытие моста 26 июня не будет. Я вот на неделе ездил. Кострому по делам действительно мост не перекрыт, хотя выделенные линии уже обозначены для общественного транспорта желтой разметкой. Но мост не перекрывается. В каком сейчас состоянии вот эти вот договоры о начале капитального ремонта моста через реку Волга в городе Костроме, я не знаю. И сейчас самое время власти, в общем-то, пока ничего еще не сделано организовать на летний период паромную переправу, чтобы, по крайней мере, снизить нагрузку существующую нагрузку на Костромской мост. То есть паромная переправа должна стоить очень недорого, в пределах 100 рублей. И люди, приезжая на паромную переправу, должны быть уверены, что через четверть часа примерно, предположим, они заедут на своем личном транспорте на паромную переправу и спокойно переедут на другую сторону реки. Вот тут глава города Костромы Глава администрации города Костромы, сейчас это так называется, глава администрации города Костромы заявил в своем интервью по поводу закрытия моста, что мы как такие вот хозяева, которые заботятся о своем выставке, должны, значит, как можно скорее начать ремонт моста, снизить на него нагрузку, несмотря на то, что нам это сейчас принесет как бы большие неудобства, но мы должны пойти на этот шаг. Я с ним полностью согласен. Да. Мы как хозяи должны позаботиться о том мосту, который у нас сейчас есть. Этот мост уже бородатый. У меня вот борода, видите, выросла. И этот мост бородат. Мы с ним полные ровесники. Я родился 11 июля 70-го года. А мост был открыт 12 сентября 70-го года. То есть ему почти уже 47 лет. 47 лет мост верой и правдой Служит гордых острова. Спасибо ему за это. Так вот мы как родивые хозяева, понимая, что навряд ли нам сейчас, сейчас получится построить новый мост, должны снизить нагрузку на мост до минимума с помощью использования водного транспорта. Это паромная переправа. Это пассажирский транспорт, который будет перевозить пассажиров. То есть пассажиры будут ехать не на маршрутках, и увеличивать нагрузку на мост, они будут ехать на водном транспорте. Автомобилисты будут переправляться на пароме. Нужно немедленно использовать водный транспорт, чтобы наш Костромской мост далее не разрушался. Почему этого власть не делает, я не понимаю. И, конечно, очень грустно, что не получается начать ремонт сейчас моста. Я так понимаю, то ли подрядчики сомневаются в том, что за эти деньги можно его выполнить, то ли власти ставят какие-то невероятные условия. Так или иначе, договориться не удалось. До сих пор договориться не удалось. Вот озвучивается цифра. 700 миллионов рублей. Вообще, постоянно оперируем какими-то цифрами. 26 миллиардов строительство нового моста, капитальный ремонт я вообще не очень понимаю, что такое капитальный ремонт. Хотя вот, как может капитальный ремонт, что это такое? Стяжку, я так понимаю, изменят. Наложат новый асфальт, гидроизоляцию сделают. Но, я так понимаю, капитальный ремонт, это немножко все-таки другое. когда вот эти плиты как-то фиксируются. Что такое капитальный действительно? То есть замена, например, покрытия бетонного полностью. Вот по мне это капитальный ремонт. А стяжка... Ну ладно, бог с ним, дело техническое, не буду спорить. Но так или иначе, мы оперируем все время какими-то цифрами. А собственно говоря, ведь надо понимать, что для того, чтобы построить, например, новый мост, что для этого нужно? Что для этого цифры нужны, что ли? Для этого цифры не нужны. У нас как-то все упирается вот какие-то средства обмена которых у нас якобы нет. Нет у нас средств обмена 26 миллиардов. А что нужно для того, чтобы построить мост, если вот так просто, логически к этому подойти? Первое, что нужно, безусловно, нужно понять, как его строить. Должен, должен найтись инженер, группа инженеров, которая спроектирует этот мост, скажут, как его сделать, чтобы он служил. Второе. После того, собственно говоря, когда мы поймем, как это сделать, как в любом деле. Ведь в любом деле главное понять, как. В том числе и с точки зрения обеспечения средств. Когда мы поймем, как сделать, дальше уже, в принципе, делать очень просто. И опять для того, чтобы построить новый мост, ведь не нужно каких-то средств обмена, в принципе. Это все условность. Для того, чтобы построить новый мост, нужны ресурсы изъятые из природы. Нужен гравий, песок, нужен бетон, который будет сделан из цемента. А вы попробуйте, как сделать цемент вообще? Вот есть кусок породы. Нужно же понять, как это сделать, этот цемент. Тоже нужна голова. Да, уже придумали. Но для этого же нужна была голова когда-то. Я это все к тому говорю, что для того, чтобы построить вообще все, что угодно, в том числе и мост, нужны ресурсы, изъятые из природы. И с помощью энергии, опять же, изъятой из природы, эти ресурсы преобразуются, скажем, железная руда в руднике, она преобразуется в стальную арматуру. Все это закладывается в тело, заливается бетоном, согласно чертежей инженеров, которые это все придумали. И это все работает. А получается, что мы живем сейчас в каком-то вообще зазеркале. Мы настолько к нему привыкли, нам кажется, что вот будут вот эти цифры, и будет мост, не будет моста, потому что цифры будут. Вот посмотрите, 700 миллионов выделили, выделили, а капитального ремонта до сих пор не начали. По каким-то там причинам, не знаю по каким. И в принципе, ведь надо понимать, опять же, возвращаясь к этой теме свободных денег, и вообще средств обмена, я даже бы и называл вот это деньгами. Это скорее, понимаете, мы живем в каком-то мире мифов в мире абсурдов. Мы даже не понимаем, что для того, чтобы что-то сделать, то есть мы это понимаем как бы. Мы говорим, ну это все вторично, там вот гравий, песок, там какой-то бетон, там арматур же, это все вторично. Ведь главное, что были вот, вот эти вот цифры, были какие-то. Нет, цифры ведь не главное. Главная система, главный порядок действий. Этот порядок действий вырабатывается на этапе «как сделать». Я так ушел в далекую философию, на самом деле отсюда растет все. В этом наш канал называется именно политический. То есть на политическом канале мы решаем вопросы взаимодействия между субъектами человеческого общества. Вот смотрите, например, взять Китай, да? Я вот сейчас там посмотрел по мостам, что у них там с мостами происходит. Там у них несколько мостов проложены в океане через заливы чтобы сокращать пусть между городами, которые находятся на разных сторонах этого залива. Они строят мосты между этими городами непосредственно по океану, представляете? От соленой воды. Чаще всего это заливы еще, кроме того, являются устьями каких-нибудь рек. То есть там существует течение, там существуют всякие там серебряные драконы, так называемые, когда приливной волной разворачивается буквально течение реки. То есть там на самом деле очень сложные условия. Вот один из мостов там стоит 1 миллиард 200 миллионов долларов. 1 миллиард 200 миллионов долларов. Это был 2004 год. А откуда китайцы нашли эти средства обмена? Я вообще не хочу называть деньги средствами обмена. Понимаете, вот мы сейчас как бы... Все время говорим о том, что не хватает там, не хватает сям. А в принципе ведь мы должны отлично понимать, что почему у нас нет средств обмена сейчас. А потому что мы можем выполнить ровно столько, сколько мы продали на внешний рынок. Например, мы продали на внешний рынок товаров. А понятно, из чего состоят в основном сейчас эти товары в Российской Федерации на 1000 долларов. Так вот мы на внешний рынок продали на 1000 долларов, а на внутреннем рынке мы можем произв... выпустить средства обмена только, скажем, на 60, ну по нынешнему курсу, на 59 там, 600 рублей. 59 600 рублей. Понимаете? А зачем это делать? Зачем привязывать внутреннюю кровь экономики фактически, потому что деньги это кровь экономики к тому, сколько мы продали и получили валюты. Это же глупость полная. Это вообще вредительство самое натуральное. Я даже вам больше скажу. Это же, вот есть такое понятие монетизации. Вот мы по заключениям экспертов, там монетизация в Российской Федерации процентов 20-30, не более того. Так и не будет никогда этих денег на новый мост. Никогда их при нынешней системе не будет. Хотя вот я тут, кстати, интервью-то послушал главы администрации города Кострома. И вот он цифры назвал, назвал которых, честно говоря, я был в полном шоке вообще. Он сказал так. На строительство нового моста нам требуется 26 миллиардов. Нет. Про 26 миллиардов, кстати, он не говорил. Я вру. Он сказал так. Надо понимать, что нам никогда не под силу. Ему задали вопрос. Ему задали вопрос. А... Когда, собственно говоря, мы наконец-то получим новый мост? Потому что этот вид разваливается, он уже бородатый. И он сказал вот такую интересную фразу. Надо понимать, что Костромскому региону не под силу построить новый мост. И называет цифры. В год мы собираем по Костроме 13 миллиардов. И в бюджете города остается 4 миллиарда. Это как? Это вообще откуда? Как это понимать? А куда уходят 9? Смотрим дальше. Я смотрю бюджет Российской Федерации и обнаружу такую интересную штуку. Бюджет Российской Федерации засекречен почти на 70%. Представляете? Мало того, что собранные деньги в городе уходят в центральный бюджет. Я еще, как человек, который плачу в этот бюджет, не имею права узнать, куда, собственно говоря, эти деньги были потрачены. Вот у нас есть такой интересный регион, называется Чеченская республика. Вот недавно туда некто Силуанов приезжал. Там у них были какие-то конфликты, когда было заявлено, что того уровня финансирования, как он был, Чеченская республика навряд ли удастся обеспечить. И глава этой республики, в общем-то, так проявил некое неудовольствие. И Севалнов приезжал, и они разбирались. Как, что, откуда, почему. И было сделано такое интересное заявление, что финансирование будет продолжено. Вот там проведены какие-то экспертизы, насколько местные бюджеты чеченские могут сами себя обеспечить. Но Силуанов был доволен встречей, Кадыров был доволен встречей, все было хорошо. И при всем при том, что бюджет засекречен. Бюджет Российской Федерации засекречен. А в Костроме собирается 13 миллиардов, тратится 4 миллиарда. Так тогда давайте посчитаем, если мост стоит даже пускай 26 миллиардов, в чем я сильно сомневаюсь, если сопоставить со стоимостью моста в Китае 1,2 миллиарда, до долларов, да? То есть по тем четвертом году это 32 миллиарда рублей. А он, извини, 36 километров идет по океану, по заливу по-океанскому. Как-то так не, как не очень бьется. Мост через реку длиной 1 километр. Ну да, у нас ли доходы И мост через океан длиной 36 километров. Но даже если это так, пускай он стоит 26 миллиардов. Но тогда извините, получается, что за два с половиной города город Кострома за счет тех налогов, которые собираются в городе, может строить, строить себе каждый раз мост. Два с половиной года мост. Два с половиной года мост. Два с половиной года мост. Надоело строить мосты, занялись чем-то другим. И построили себе парк аттракционов, которые будут греметь, скажем, на всю Европу. Я вот этого не понимаю. Особенно то, что связано с засекречиванием. Да, давайте, скажем, сейчас люди скажут, а, надо секретить. Это же, блин, секретно. Сколько мы на армию тратим, на вооружение, сколько же мы тратим там на какие-то разработки и прочие вещи, связанные с безопасностью государства. Но это же ведь, понимаете, сейчас информационный мир. И если в принципе, добыть информацию можно двумя способами: прямым и косвенным. Прямой способ добычи информации это получение непосредственных документов. Вот я получил документы, скажем, какие-то государственные, мне написано, что ткань, скажем, на армию будет потрачено столько денег, на флот будет потрачено столько денег, скажем, на информационную безопасность будет потрачено столько денег, на охрану высших лиц государства будет потрачено столько денег. Но ведь те же самые цифры я могу получить косвенно, и я больше, чем уверен, что те, как бы, службы иностранные, в том числе, которые безусловно мониторят, сколько тратится на вооружение, сколько тратится на, на, на охрану, сколько тратится на военную науку, они это все прекрасно могут посчитать косвенно. То есть просто наблюдая за объектами, которые строятся либо не строятся, просто понаблюдать за какими-то учениями, просто понаблюдать за за тем, что выставляются на тех же самых выставках. То есть эти цифры очень легко мониторятся. И не факт даже того, что если вы получите какой-то официальный документ, не факт, что на самом деле эти деньги потрачены напрямую именно на то, что там написано. То есть сейчас в информационном мире, к чему говорю-то, сейчас в информационном мире чего-то секретить вообще невозможно. Спутники летают. Да невозможно сейчас что-то секретить, вообще невозможно. Вы все найдете в интернете, все вы там найдете. Просто даже вы обычный человек, если вы зададитесь такой задачей, вы все там найдете. От кого тогда секретит бюджет? А секретит бюджет от граждан Российской Федерации. Вот я сейчас начну что-то говорить про бюджет Российской Федерации. Меня могут привлечь в что я разглашаю великую тайну, бюджет. То есть я власть, единственный источник власти. И от меня скрывается, куда тратятся деньги Российской Федерации. От меня скрывается. Их невозможно скрыть от иностранцев. Я же объяснил почему. Бюджет скрывается от меня. Я хочу узнать, куда тратятся 9 миллиардов рублей, которые собираются с Костромской области, с города Костромы. Куда они уходят? Почему в городе остается только 4 миллиарда? То есть мы, получается, живем в каком-то зазеркале, мы постоянно считаем какие-то деньги. А вообще говоря, если поставить перед собой такую задачу и отвязать Безусловно, отвязать, если бы сейчас кто-то хотел это сделать, отвязать выпуск национальной валюты от количества валюты, поступающей от продаж Российской Федерации, от импорта, то средства обмена будут до дуры. Вы почитаете, вот есть интересная такая книга, которая была написана еще в начале 19 века. Сильвы Гезель. Натуральный экономический порядок. Natural Economic Ordening. Она все прекрасно описывает. На самом деле, деньги должен имитировать непосредственный производитель. Что, кстати говоря, и происходило в Советском Союзе, и происходит сейчас в Китае. То есть, есть человек, который заявляет, что я буду производить, я могу производить и буду производить. Неважно что. Я извиняюсь. И конкретно под него выпускаются средства обмена. Я даже не хочу называть это деньгами. У нас деньги заведены до какого-то фантома. До какого-то мистического значения. Это просто средства обмена, больше ничего. Вы читали что-нибудь о потребительских обществах? Вот экономика – это большое потребительское общество. Мы сами для себя можем выпускать необходимое количество средств обмена. Сами для себя. Вот такие пироги. Итак, с мостом. Безусловно, мы как родивые хозяева должны перенести нагрузку на мост, на водный транспорт. На водный транспорт, на железнодорожный транспорт. То есть до электрички, конечно, машины мы возить на железнодорожном транспорте не можем. Хотя, если бы мы жили в какой-нибудь Южной Корее, то я думаю, придумали бы платформы, куда люди бы ставили свои машинки, быстренько их переправляли на ту сторону, они спокойно с этих платформ съезжали. Но это не про нас. А почему, кстати говоря, а почему вот? Почему это не про нас? Ведь это совершенно нормальная идея, что Творческие люди нарисовали бы, что-то сделали, нашли бы деньги. А почему у нас в России вот это невозможно? Где угон только не у нас. А знаете почему? Потому что у нас творческие люди, они не могут попасть во власть. Во власть попадают только рафинированные такие, вы знаете, самые рафинированные. И единственная их задача, это быть лояльным по отношению к своему начальству. Они доказать должны свою началь... своему начальнику, что он лоялен, что он рафинированный. Понимаете, а рафинированные лояльные не способны никакому творческому действию. Их единственная задача ⁇ нравиться своему начальнику. И не дай бог, начальник увидит, что его подчиненный, например, умнее его. Вот смотрите, фиг с ними, с поездами, фиг с ними. С машинками, которые могут переезжать на поезде. Вот уже существуют, например, авиаперевозки. Классная штука, блин. Давным-давно придумали авиаперевозки. Очень дешево. А, кстати, почему вот авиаперевозки, например, дешево сейчас? А зачем они там? То есть берут самолетик реактивный, реактивной тяги, загружают туда людей, поднимают его на высоту 10 тысяч Километров практически безвоздушное пространство. Верхнее, так скажем, где там вот давление очень низкое. И на этом низком давлении самолет передвигается. То есть он передвигается практически с, с, с гораздо меньшим сопротивлением. За счет этого, кстати говоря, у вот авиаперевозки очень эффективно. А если уж дальше пойти, вот между. Например, как путешествовать, например, между Землей и Марс? Сколько там топлива надо, чтобы. Лететь от Земли до Марса. Нет, я, знаете, к чему-то говорю. О науке вообще. Что наука сейчас фактически не двигается. Сколько топлива нужно, чтобы путешествовать между Землей и Марсом? Да сколько не нужно топлива. Все топливо нужно ли только на то, чтобы выбросить спутник или еще там у нас капсул какая-нибудь за пределы воздушного пространства планеты Земля выйти на орбиту, а потом одним единственным импульсом, одним единственным импульсом правильном просчитанном направлении баллистиками, эта капсула выбрасывается в сторону Марса, с учетом вращения Земли, с учетом вращения Марса, с учетом гравитации с Земли. То есть, представляете, одного импульса достаточно, чтобы вот этот груз летел в космосе до самого Марса. Тут даже канистра бензина не требуется. я ави ави ави ав о авиаперевезках сейчас говорю. А если, например, дальше научиться вообще выходить в космос, то в космосе вообще для того, чтобы... Потому что в космосе нет давления, понимаете? Там, без... там вакуум. Температура среды около планеты Земля там 2-3 градуса по Кельвину. И вот эти авиаперевозки вот на реактивных самолетиках, они очень эффективны. Кроме чего? Кроме Российской Федерации. Вот вы посмотрите, сколько стоит перелет из Москвы куда-нибудь на Дальний Восток. И посмотрите, сколько стоит перелет на, скажем авиалинии какой-нибудь азиатской, там новозеландской или австралийской, или Тайвань какой-нибудь. Он гораздо дешевле. Понимаете, он может быть там даже в несколько раз дешевле быть. А почему? Черт возьми, почему, я не понимаю. У нас какие-то физические законы по-другому. То есть у нас в Российской Федерации страшно дорогие перелеты на самолетах. Почему? Потому что у нас политическая система неконкурентная, понимаете? Она неконкурентная. Здесь невозможно создавать конкурентный мировой бизнес. Ну ладно, что-то я далеко ушел. От моста до перелетов между Землей и Марсом. И Марсом неконкурентный бизнес. Но на самом деле ведь это просто это ведь проблема всего той же самой. Вот я сейчас, смотрите, слышу новость. Объявлено официально. Банки РФ имеют дыру 11. Три десятых триллиона рублей. То есть триллион – это тысяча миллиардов. Миллиард – это тысячи миллионов. Представляете? Что значит дыра? А это значит, что если с вкладчики придут в банки и попросят свои депозиты назад, скажем, наличными, или какие-то иностранные банки, то есть надо понимать, что все банки в Российской Федерации, ну и вообще, в принципе, в любой стране, конечно, они между собой взаимосвязаны. Так вот, у них дыра 1,3 триллиона рублей. Так я не понимаю, а как же так получается-то? Что Я например, сейчас приду в банк, мне постоянно там смс-ки даже шлют, да? Приду в банк и скажу, отдайте а ко мне, вы знаете, 500 тысяч на развитие какого-нибудь бизнеса, Они скажут. Да мне вопрос. Давай вот, гони 25% в год. Откуда у них деньги-то берутся? Вот опять возвращаясь к этому вопросу. Вот смотрите. У меня, например, в кошельке глубокий минус. Я всем должен. Но в то же время сосед, например, у меня по деревне вот здесь вот приходит ко мне и говорит, Алексей, дай мне десяточку. Я говорю, да не вопрос. Вот тебе десяточка по 20%. Откуда деньги, ребята? Так как раз деньги оттуда, как я ему говорил. Эти банки, они сами нищие, у них ничего нету. Единственное, что у них есть, это лицензия, которая позволяет им приходить в Центробанк и говорить, вот у меня долговая расписка у моего соседа. Он обязуется мне платить за мою десятку 20% в год. И вот под этим единственным обеспечивающим ресурсом этих средств обмена, которые выдаются человеку, является его долговая расписка. Больше ничего. Так а какой смысл идти в коммерческий банк, если я могу пойти в Центробанк непосредственно? То есть я иду за своими деньгами в Центробанк. Центральный Национальный Банк, который в идеале должен выпускать средства обмена ровно столько, сколько требуется экономике. Ладно, закончим с банками, с деньгами. Следующая новость из информационного мира. Это поперли сейчас страшные наезды со стороны Российской Федерации. Со стороны Российской Федерации на Telegram. Есть такой менеджер. Он очень новый. Создал его Павел Дуров. Некто Павел Дуров. Программист из. Сейчас уже, в принципе, нельзя так говорить, что он из Санкт-Петербурга. Но его родом он из Санкт-Петербурга. Закончил неплохой какой-то там вуз по специальности программист. И что он сделал сначала? Сначала он сделал, в принципе, невозможное. В то время, когда есть Facebook, в то время, когда есть Twitter, в то время, когда есть Одноклассники, он создает социальную сеть, сеть которая сейчас очень известная, и очень популярная, которая называется ВКонтакте. Он делает там много всего интересного, людям это очень нравится. Он умный человек, он креативный человек. Это как Илон Маск. То есть человек, который способен творить. Понимаете? Главное в нашем мире это способность что-то творить. Способность что-то создавать. И вот красавчик Павел Дуров несмотря ни на что я имею в виду систему, которая в которой сейчас находится Российская Федерация создает вот этот ВКонтакте. Но вдруг какое-то время его просят рассекретить данные его пользователей. В 2014 году это происходит. И он отказывается это делать. И его оттуда просто-напросто вышвыривают. Вы знаете, когда то пытался заниматься таким, ну до сих пор пытаюсь, конечно, заниматься каким-то бизнесом таким, связанным в основном с сельским хозяйством, и один человечек мне так сказал, слушай, а ты вот дергаешься, что-то зависаешь, как-то стараешься, а ты узнаешь знаешь, если что-то у тебя будет получаться, я так это вот поразил, он так буквально сказал, причем он из администрации из одной. Он из администрации, так скажем, который занимается вопросами разрешения, вопросами курирования бизнеса и так далее. Он так говорит, знаешь, дружка, беседа. Ты знаешь, если у тебя будет все так хорошо получаться, тебя просто выкинут от этого бизнеса. Тебе скажут, молодец, все наладил, красавчик, но свободен. Хочешь, работать на нас, но ты свободен. Я говорю, а как, черт, почему, ну как это? не ну, может быть, насколько угодно. Если ты сделаешь действительно конкурентоспособный бизнес, который будет приносить доход, тебя от него вышвырнут. Я был в шоке. У меня не было никаких, как бы, причин не верить этому человеку, потому что я давно очень давно его знаю. И вот смотрите, что происходит в ВКонтакте. Ведь надо понимать, что ВКонтакте только на одной рекламе зарабатывают огромные деньги. И Пашу Дурова оттуда просто выкидывают. Он уезжает за пределы Российской Федерации и создает опять невозможное. Он создает так называемый менеджер. Он, какой менеджер, господи? Мессенджер. Вот эти иностранные слова. Мессенджер – буквально встреча, разговор. То есть он создает такую программу, которая позволяет людям между собой общаться. Передавать друг другу сообщения. Ну, все знают, это тот же Instagram, та же Аська, которая уже сколько лет. И называют его Telegram. То есть, казалось бы, шансов вообще никаких. Шансы нулевые. Сколько этих мессенджеров? Viber, WhatsApp, только которыми я пользуюсь. А сколько их на самом деле никто не знает. И он делает очень успешный мессенджер. И люди к нему подключаются, люди пользуются. И вдруг Российская Федерация заботилась. О а чем она заботилась? Официальная версия звучит так. Некий глава Роскомнадзора, в телевизоре я это видел, говорили, в телевизор. Вот он говорит, как же так, вот Паша нарушает, значит, наше российское законодательство, не дает нам, значит, информацию, Какая фирма, значит, является как бы юридическим лицом этого телеграмма? На что Паша Дуров в своем твиттере пишет эта информация доступна. Она везде висит, эта информация. Потом поскакивает такой момент очень интересный, что теракт в Санкт-Петербурге в метро готовился. И люди, которые готовят Теракт пользуется именно Telegram. То есть на самом деле им просто нужны коды, потому что вся информация в мессенджерах, она кондируется. Называется криптография. А еще кроме, да, кроме этого, еще в Телеграме есть такая интересная фишка, то что информация не хранится на, на серверах. То есть Ваши сообщения хранятся только на тех телефончиках, откуда вы пишете и куда вы пишете. На сервере этой инфы нету. И на что Паша Дуров заявляет о том, что не собирается выполнять закон Яровой и другие законы, которые ограничивают свободу человека на общение и на конфиденциальность этого общения. Единственные какие требования он будет выполнять, это требование связано с нераспространением призывов к насилию, к нераспространению детской порнографии и спама. Все. Дальше глава ком, ком, Роскомнадзора упрекает Пашу в том, что он анархист. И там еще здесь советник президента по интернету, Я сейчас не помню его фамилию, он что-то такое тоже заявляет. То есть Паш у нас оказывается анархист. Ребята, уважаемые чиновники Российской Федерации, да весь интернет это сплошной анархизм. Единственный плюс интернета это его горизонтальность и полный анархизм. А если вы хотите иметь доступ к какой-то информации, к личной информации, то я вам по закону, по Конституции Российской Федерации, мы имеем право на конфиденциальность этой информации. И Пашу сейчас что хотят? Его хотят, сейчас они что-то возятся, его в общем-то хотят заблокировать его Телеграм на территории Российской Федерации хотят заблокировать. То есть, я так понимаю, со всеми остальными менеджерами они как-то еще что-то тут могут сделать, с Телеграмом, ну никак. То есть, я так понимаю, Паша его заточил именно под эту фишку. То есть, изначально, когда он делал Телеграм, он именно под это его затачил. Изначально. В том числе с помощью тех вещей, которые я вам сейчас говорил. То есть, и не только кодирование информации, но и то, что Сообщения остаются только на телефонах. Опять же, в закодированном виде. Кстати, было заявление какого-то, там тоже ответственного товарища, меня оно вообще поразило. Мы можем раскодировать вообще все. И мы можем получить доступ к любой информации. Если те, кто занимается менеджерами, дадут нам эти коды. Прикольно, да? То есть я могу вообще говоря все, если вы мне дадите ключи. Я могу открыть ваш дом, если вы мне дадите ключи. Ну ладно. То есть в общем идет эта возня. И больше чего вот это заявление меня поразило о том, что глава Ростехнадзора, ой, Роскомнадзора, российского коммуникационного надзора сказал, что Паша анархист. Да, Паша анархист. И весь интернет анархист. И он всю эту чиновничную систему ее сметет, сдует. Вы не сможете защищаться от информации. Информация сметет все. Сейчас информационный мир. Вы можете сколько угодно создавать законов о том, что нельзя говорить о том, сколько дач у какого-то чиновника. Все об этом будут знать. Вот тут есть дачка недалеко от меня, одного чиновника крупного. Так у меня там минимум пять человек знакомых работает уже. Это такой энергетический объект уже практически стал. <связать> <связать> <связать> То есть это такой производственный объект? Там уже народу и охранники там работают. Я знаю, что там дают квартиры в Приволжке охранникам. Там ветеринары, зоологи какие-то работают. Я вот сейчас это все в интернет выброшу и все. Прямо или косвенно. Все об этом узнают. Потому что это интернет. Вся прелесть его в этом. Он анархичен изначально. Нам государство в принципе в эпоху информационного мира вообще не нужно. Так что, ладно. Не буду далеко про телеграм. Так что Паша молодец. Паша показал, что он творческий человек. Что он может сделать очень много. И правильно сделал, что он уехал. И правильно сделал, что занимаясь такими вещами, заточил, сделал свой менеджер. Я думаю, после этого еще больше людей будут к нему подключаться. Чем уже это все закончится? Заблокируют они Telegram? Не заблокируют? Я не знаю. Но в любом случае. Есть, конечно, программа обхода, блокировок и так далее, и тому подобное. Они с этим тоже пытаются бороться. Ну, то есть сейчас это вообще вот на самом острие. Вот эти информационные вещи, они на самом острие. Вот недавно тут новость тоже информационно проскочила. Вирус-вымогатель. Вирус залезает на ваш компьютер. Кодирует всю вашу информацию. После чего к вам прилетает сообщение Перечистите нам, пожалуйста, денежку, тогда мы вам, нашу, тогда мы вам вашу информацию раскодируем. Так это, собственно говоря. Вот как работали вирусы, там, скажем, лет 20 назад. Там всякие червячки пользовали по экрану. булковки начинали в Word пля плясать. А сейчас ведь вирусы практически не видно. Вот сейчас вот начались вот эти вот вирусы какие-то вымогатели, вирус, когда деньги пытаются там какие-то вытребовать. Но опять ведь это легко. Ведь в информационном мире это, с этим очень легко бороться. Смотрите, Вы перечисляете деньги, а куда вы их перечисляете? Вы их что, в, это, в бутылку что ли забиваете? В море бросаете? Вы же на какие-то счета их кидаете. Есть SWIFT, есть международная банковская система. То есть это как-то, знаете, вот, высосанное из пальца. На мой взгляд, это очень сильно высосано из пальца. Кстати, вот про Телеграм еще. Опять же возвращаясь к Телеграму. То есть вот это заявление о том, что теракт в Санкт-Петербурге произошел, и люди, которые вы готовили, общаясь через Телеграм, то есть вот единственным аргументом для раскрытия кодов, и вообще вот этих вот наездов на, скажем, личную жизнь людей, является угроза терроризма. Вы знаете, я, конечно, ужасно отношусь к терроризму. Когда невинных людей убивают. Вообще не понимаю, почему они убивают невинных людей действительно. Когда я понимаю, терроризм был, скажем, в начале 20 века. Там убивали генералов, там убивали глав каких-то. Тут приходит и убивает невинных если но ну, что в то время крестьян прийти в деревню, там, перерезать какой нибудь деревню <coughs> а там бы отпор дали сейчас отпор я так понимаю не дают по почитайте про терроризм начала 20 века он же совершенно другой был то есть сейчас убивает самых безобидных сейчас убивает самых беспомощных так вот я такое ощущение, что под террор сейчас списывается вообще очень много. Если бы не было террора, то его наверное стоило было бы придумать. Это вот мое. Чисто иеретично. Чисто субъективное мнение. Итак, вирус-вымогатель. Вирус как-то все очень натянуто, как-то это, как -то это чем все притянуто за уши. Кстати, вот сейчас вирус, знаете, как работает. Единственная задача вируса это вовремя включиться и начинать банить те, те как бы сайты, которые необходимы. То есть независимо от вас, вирус начинает делать, ваш компьютер под требованием вируса начинает выходить на какой-то сайт. И вы можете этот сайт банить. То есть даже не значит, что у вас есть вирус. У вас этих вирусов ну, три десятка. Они тихие сейчас, они сидят и ждут своего часа. Так что так вот. Кстати, вот тут сообщение было до 31 -го... января 2018 -го года Евросоюз продлевает санкции против Российской Федерации. Было сказано не больше, не меньше, что это очень не решает никаких проблем. То есть признано, что проблемы существуют между ЕС Европейским сообществом, содружеством. И Российской Федерации существует проблема. Но санкции, они никаких проблем не решают. Тогда вот скажите, какие проблемы вообще существуют. Вот мне непонятно, я например не понимаю, какие санкции вообще. Я не понимаю, вы мне скажите, как гражданину Российской Федерации, какие проблемы существуют. Об этом даже не говорят. Да главная проблема, в принципе, это то, что произошло в Крым в Крыму. Надо понимать, что ни Европа, ни Америка, ни одна другая страна не признала того, что Крым был присоединен к Российской Федерации. Это главная проблема. Для тех, кто не знает, почему продляются санкции. И вторая проблема, это то, что произошло на востоке Украины. Вот две ключевые проблемы. То есть санкции, это давление причем это давление не на, в основном давление на каких-то, скажем так, ключевых людей в Российской Федерации. Давление, то есть санкции подвержены личной, личности какие-то. И это очень правильно, я считаю. Зачем бить народ, как делают террористы? Это вообще очень неправильно, бить беззащитных. То есть санкции наложены в основном на чиновников, на каких-то предпринимателей. Но сейчас, кстати, санкции распространяются уже вплоть до целых отраслей. Вот я помню, какая-то женщина кричала в одном из банков, он называется Рафайзенбанк, она, по-моему, валютная почечница, и она пришла со своей проблемой, и вот она кричала, в YouTube был ролик, «Ну отдайте вы этот Крым, но не по зубам он нам, не потянем мы его!» Вот она кричала, вот ролик мой с дождь до сих пор можно найти. Кстати, стоимость Крымского моста через Керченский пролив больше 200 миллиардов рублей. Следующая новость, которой бы я хотел скопнуться, это так называемый курортный сбор. Представляете, вот наши города, например, Кострома, да? она входит в Золотое кольцо России. Прекрасно. Чудесный город. Чудесные виды чудесные здания, есть что показать. Но вы знаете, к нам туристы не едут. И облагать туристов, которых очень и очень мало, курортным сбором, это все оно, что... Вот вы, например, какой-то начинающий бизнесмен, да? И вот вы только-только запускаете свой продукт, только-только. Ваша задача применять как можно больше людей, как можно больше людей. вывод какой-то там например, сбор на общение с предпринимателем Алайдным Алексеем. 10 рублей. Ну нет у нас туристов, понимаете. У нас их очень мало. Потому что у нас нет нормальных гостиниц. Потому что у нас не развита инфраструктура туристическая. Опять же, кто ее будет развивать? Для того, чтобы развивать туристическую инфраструктуру, нужны творческие, активные люди, которым не будут мешать. Просто не будут мешать. Такие, как Паша Дуров. А им здесь нечего делать. Здесь работают рафинированные. Здесь работают лояльные. Они не встанут ничего создать. Это тупик. Почему мы живем в таком тупике? Именно поэтому. Я уверен, что туристический сбор будет направлен на развитие региона. Прекрасно. У нас есть платон, который направляется на развитие дорог. Дороги как скатерти. А еще будет туристический сбор. Учитывая, что большая часть бюджета Российской Федерации засекречена, мы так и не узнаем, куда туристический спорт пошел. Поздравляю вас. И, кстати говоря, когда уж новость, так сказать, на завершение нашего короткого выпуска, новости Костромы, и не только, тут прозвучало официальное заявление, что купаться в реке Волги на всех пляжах города Костромы запрещено. Поздравляю вас! Туристический город Кострома. Спасибо! На этом я завершаю свой выпуск новости Костромы и не только. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, субъективные мнения и этичных людей. До свидания.